Я всегда своим пациентам говорю сдавать именно этот анализ в той среде, в которой вы обитаете, то есть которая для вас наиболее приемлема. Если вы курите – курите, хотя от врача иногда это не очень правильно звучит. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете все самое важное о спермограмме. Пожалуйста, посмотрите этот ролик до конца и поделитесь им с друзьями. И вы можете скачать анкету по самодиагностике дефицита тестостерона в ссылке под этим видео. Также по этой ссылке вы можете записаться на консультацию. Спермограмма – довольно-таки такой специфический метод исследования. По сути, этот анализ довольно-таки легко сдается, но всегда очень много ошибок именно при сдаче спермограммы. Кто-то очень плодотворно готовится к этому анализу, исключает алкоголь в течение месяца, не ходит в бани, сауны, не принимает какие-то вредные продукты, то есть создает такие идеальные условия у себя в организме, и после этого они сдают спермограмму. После этого получают анализ отличный, хороший, либо какие-то средние показатели. Но после того, как сдали спермограмму, пациенты возвращаются к своему привычному образу жизни, начинают ходить в сауны, в бани, принимать алкоголь, курить, питаться неправильно, и получается, что в жизни спермограмма, то есть показатели сперматозоидов, не те, которые есть на самом деле. Поэтому я всегда своим пациентам говорю сдавать именно этот анализ в той среде, в которой вы обитаете, то есть который для вас наиболее э, приемлема. Если вы курите – курите. Хотя от, от врача иногда это не очень правильно звучит. Но мне важно именно понять, что у вас происходит в вашей естественной среде. Часто в определенных ситуациях, когда мужчине нужно сдать сперму, но по религиозным своим понятиям они не могут прибегнуть к мастурбации. Поэтому в клинике разрешается привести супругу в специализированную комнату и где можно собрать биологический материал уже не в баночку, а в специализированный презерватив, который выдается паре перед сдачей этого анализа. К спермограмме нужно готовиться обязательно, в любом случае, то есть 3-4 дня полового покоя. Самое главное, чтобы не больше 5 дней было воздержание. Потому что после 5 дней становится уже много количества сперматозоидов старых, малоподвижных, измененных. Также обязательно переподготовка к спермограммы нужно исключить особо стрессовые состояния. И если были как раз-таки в этот момент какие-то болезни, там, температура, респираторные заболевания, либо прием каких-то антибактериальных, либо противовирусных препаратов, тоже в этот момент сдавать спермограммы нельзя. Но также еще кроме этого, спермограмма ⁇ это довольно-таки специфический анализ, который готовится именно по определенным строгим критериям. Для этого Всемирная организация здравоохранения ввела утверждение определенные по правилам оценки спермограммы. К сожалению, в России не все ее используют, даже те продвинутые лаборатории, которые у всех на слуху. Поэтому андрологи обязательно требуют сдавать спермограмму именно в специализированных местах, где оценивают именно врачи, которые прошли определенную специализацию и умеют именно ее смотреть так, как требует сейчас Всемирная организация здравоохранения. Эта спермограмма по пятому пересмотру 2010 года, так она называется, воз пятое издание 2010 год, и мы сдаем спермограмму в хорошей правильной лаборатории, клиника хорошая практика является специализированным центром для сдачи именно такого анализа как спермограмма. Если вы сдаете спермограмму, значит для этого есть серьезная причина. Прошу вас внимательно отнестись к рекомендациям врача чтобы исследование было максимально информативным. У специалистов клиники «Хорошая практика» накоплен огромный опыт по интерпретации исследования такого анализа, как спермограмма. Поэтому, если вам нужна экспертная помощь, приходите к нам. Чтобы скачать анкету по самодиагностике дефицита тестостерона или чтобы записаться на прием, нажмите на ссылку под этим видео.